Бисмиллах, альхамду лиллahi, раби лааламин, вассалату, вассаламу а'ла, ашрафи ланбия и валмурсалин, а'ла набийина, Мухаммад саллаллаху алейхи, а'ла алихи, асхабихи, аджмаин, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатух. Сегодня последние два урока из первого курса. Аддарсани, аддарсани ассани, ва лаишруна, ва салису, Валя Альшируна. 22 и 23 урок. 22 и 23 урок. И мы с вами пройдем Альмамно Миносърфи. Альмамно Миносърфи. Те, кто проходят Аля Джумию, они это уже слышали. Ля Янсариф, ля Янсариф. Что же такое Мамно Миносърфи? Что же такое Мамно Миносърфи? Давайте изучать. Итак. Альмануамина Сарфи. Это Исмун, во-первых. Ля Юнаван. У него Танвина не будет. Ля Юнаван. Ля Юнаван. Исмун Ля Юнаван. Ваю Джарру. Бель Фатхати. И в состоянии Джар. В состоянии Джар. Вместо кясры у него будет Фатха. Даже Хуруфуль Джар приходит когда? У него Фатха будет стоять. Ниябатан аниль касра Вместо кясра у него фатха стоит. Вот это основное правило нужно запомнить. Аль мамну минассарфи. Исмун. Во-первых, имя. Ляю юнауану. Оно не принимает танвин. Ваю джарру. И в состоянии джар или хофт, бильфатха он будет. На фатху заканчивается. Ниябатан аниль касрати, Вместо кясры. Вместо кясры. У него должна была быть кясра на конце, но... Вместо кясры будет фатха. Понятно, да? Вместо кясры будет фатха. Это все опять мы проходим. Все уроки грамматики по матну аль-аджруми. Матну аль аджурумия И там признаки. Признаки аля маты. Аль-хавды. Есть. Признаки, целая тема. Аля матуль хавды. Кому интересно, найдите. Аля матуль хавды. Так. Ануаулясма виды имен Аль-Мамнуа Минассарфи, Которой запрещено. Мамнуа Минассарф. Все. Сарф не получается у него здесь. Аля Алям Аль-Муаннас. Алям аль-Муаннас. Имя женского рода. Имя женского рода. Мы уже с вами это проходили: что женские имена не принимают Танвин. Марьяму. Неправильно будет сказать Марьямун. Зайнабу. Айшату, Маккату, Джуддату. Джудда это город Джидда. Второе. Например, имя. Женское оно. То есть, по произношению ты видишь, что там женское имя, потому что там арбута стоит. Там арбута на конце стоит. Но смысл... Она несет в себе мужское. То есть, Хамза, хамзату. Хамзату. Муавияту. Тальхату. Тоже тан, танвин не принимает. Видите, да? Значит, вот это имена. Гайру мунсариф называется. Гайру мунсариф. Гайру мун Или мамнуа минассарф, Мамнуа минасарф. Третье. Аль-алям аль-махтум бил... Би алифин ван-нун. То есть, есть имена у которых на конце добавлены алиф и нун. Это уже имена, которые не путайте с двойственным числом. То есть есть двойственное число ани, мы добавляли, да, ани, каламани, раджуляне. Но есть имена, у которых они в составе, они в составе эти две буквы. Алиф и нун это в составе этого слова. Если ты их уберешь, то смысла не будет. А раджуляне, если ты алиф и нун уберешь, то Роджуль останется. Смысл-то? Он не изменился, форма не изменилась. А здесь вот есть имена Усману, Усман, Афану, Суфьяну, Марвану, Рамадану. Если ты отсюда Алифинун уберешь, то у тебя не получится Рамад. Месяц Рамад нет уже такого. Или имя э, Суфья, Суфьи, например. Ану убрали, если. Неправильно. Усм. Нет такого имени. Если там Алиф и нун стоит в слове, это в корне слова, то все. Это Гайру Мунсариф. Четвертое. Аля алям алядиа аля вазни альфиали. Имя, которое на вазн это вот шаблон. На шаблоне фиаля. На шаблоне глаголов. То есть он похож на глаголы. Ахмаду, Анвару, Язиду. Это все похожие формы, как будто это глаголы. Но на самом деле это имена. Значит, у них тоже будет отсутствовать танвин. Дальше, пятое. Аль-Алям, Аль-Аджамий. Иностранные имена. Мы это тоже с вами проходили. Иностранные, не арабские имена, не арабского происхождения. Ибрагиму, Якубу. Уильяму, Эдварду, Пакистану, Борису, Париж, Пакистан, Эдвард, Уильям, Якуб, Ибрагим. Шестое. Ассыфатуля тиаля возни афаля. То есть есть форма у нас, есть у нас форма афаля, и все похожие на него слова на афаля. Вот на такой же форме. Они тоже будут: Абьяду, Ахмару, Ахдару, Асфару. Понятно, да, это уже цвета. Это цвета. Белый, ахмар красный, Ахдар зеленый, черный, Асвод. Дальше. Седьмое. Асыфатулляти аля возни Фаляна. Например, каслян, Джаван, ленивый, Джаван, голодный, Адшан, который жаждет, мучает его жажда. Годбан, который гневается. Восьмое. Алисмуль махтум Аби алифин мамдудатин. Аля вазни Африля. Африля. Агния. Смотрите, имя, которое на Алиф Мамдуда заканчивается. То есть у него в конце Алиф Мамдуда есть. Агния, Асдика, Атыба, Аквия. Понятно, да? Там Алиф Мамдуда стоит. Аля уазни Афайля. Дальше, девятое. Алисмуль Махтумби Алифин Мамдудатин. Аля вазни. Фуаля. Фукара, вузара, зумаля, уляма. Это все тоже. Гайрамунцариф. Фуаля. Фукара – это бедные, вузара – министры, зумалят, друзья, улема, ученые. Десятое. Аль-Исмуль-Ляди аля вазни мафаиля. То есть имя, которое похоже на форму аля вазни мафаиля. Масаджиду, маагеду – институты, фанадику – отели, макатибу – офисы. Одиннадцатый. Алис муляди аля вазни мафа Манадилю. Манадилю. Платки. Носовые платки. Салфетки. Мафатиху. Ключи. Фанаджину. Чашки. Карасию. Карасию. Аль мамну минассарфи. Юджарру бильфатхати. Еще одно было правило, которое я вначале сказал, что вместо кясры у него будет фатха. В состоянии джар или в состоянии хофт он будет на фатху заканчиваться. Никак не на кясру. Захапту или зайнаба. или это, мы же с вами проходили, харфуль джар. Иля, фи, иля, аля, мин. И вот, если после него придет имя, которое мамно аминас сарфи, или Мунсариф называется. Он будет заканчиваться не на Кесру, а на Фатхуз. Дахабту или Зайнаба. Неправильно будет сказать. Дахабту или Зайнаби. Нет. Или Зайнаба. Адальки Ли Ахмада. Ли Ахмади. Неправильно будет. Ли Ахмадин. Неправильно будет. Ли Ахмаду. Неправильно будет. Ли Ахмадун. Неправильно будет. Ли Ахмада. Только ли Ахмада и без Ли Ахмадан. Неправильно будет. Она мин Пакистана. Она минь Пакистана. Неправильно будет сказать. Она мин Бакистани Пакистани. Амар. Дядя Амар. Филандана в Лондоне. Филандана. Филандани неправильно. Филандану неправильно. Филанданин неправильно. Филандана. Без Танвина еще. «Аль-Ка'бату фи Макката». «Макката». «Аль-Маджрур» – «Наван». Смотрите, «Аль-Маджрур» – «Наван». То есть, Маджур, имя Маджур в состоянии «Джар» или состоянии «Хавда» делится на два вида. «Наван» – «Наван» – это вид. А «Анин» – мы сказали, что это двойственное число указания в конце. Если мы «Раджуляне», «Каламане» – это уже «Навани». Это два вида означает. Аль-Маджруру наваани. Первое. маджрур би харфильджар. джар. Первое. У нас, если харфиль придет впереди хруфуль хавды или хруфуль джар, если зайдут камафил амфилати сабикати, как в прошлых примерах. Мы это уже знаем. Фил бейти, аль-минал бейти, ил-ал-масджиди, аля-ал-мактаби. Это мы уже знаем. Имена маджрур би харфильджар. джар. Второе. Маджруру би лидофати. Мы сказали, Мудов, Мудов илей, Мудов, Мудов илей. Байту Зайнаба. Байту Зайнаба. Видите? Байту, мудофун э, Зайнаба, Мудов Илей. Джамилюн это уже Хабар будет. Да. Но здесь Байту Зайнаба. Зайнаба, здесь и Мудов Илей. И он должен заканчиваться на Кясару. Потому что он Мудов Илей. Мы сказали, что Мудов Илей всегда на кясру заканчивается. Но здесь, так как он мамно минассарфи, он будет заканчиваться на фатху вместо кясры. Здесь фатха, вместо кясра надо вот так говорить. Байту Байтузайнаби, неправильно. Байту Байтузайнаба. Байтузайнаба. Джамилю. Гада китабу Ахмада. Это книга Ахмада. Видите, Ахмада. Анди хамсату мафатиха. Здесь все примеры идут, мудофилей, которые, они все мамно минасарфи, поэтому они все заканчиваются на, на фатху, вместо кясра. Так, дальше. Здесь примеры еще. Мудов Мудоф, Илей. Вот сейчас более подробно я вам расскажу примеры. Давайте. Мудофун и Мудоф, Илей, например. Чтобы явно было. Ухту, Марвана. Мудофун, Мудофун, Илей. Мари, Датун, больная. Сестра Марвана, больная. Мудов Байту, Зайнаба. Дом девушки по имени Зайнаб. Китабу Ахмада. Мудоф мудофилей. Китабу Ахмада. Все они должны были заканчиваться на Кясару. Но вместо Кясара у них приходит Фатха. Потому что эти все имена, все имена они Гайру Мунсариф. Вот так нужно говорить. Или мамно Аминас Сарфи. Дальше. Хамсатума Фатиха. Пять ключей. Гада ли Мухаммадин. Это принадлежит Мухаммаду. Гада ли Хамзата. Видите, первый пример правильный, без проблем. Потому что Мухаммад обычное имя. А вот Хамза, это имя, у него тамарбута на конце. Мы говорим, это имена Мамну Минассарфи. И они будут заканчиваться на фатху. Адали Хамзата. Маджурун Бель ли Лианнаху Ляйса Мамнуан Минассарфи. То есть первый Хазали Мухаммадин. Газали Мухаммадин, он Маджурун Биль все нормально. Потому что он не. Не является из числа мамно миноссарфи. А вот гада ли, э, ли хамзата, он маджрурурун бильфат мам мамно миноссарфи. Потому что он мамно миноссарфи. Китабу мухаммадин правильно, китабу мухаммада неправильно. Китабу хамзата правильно, китабу хамзатин неправильно, китабу хамзатун неправильно, китабу хамзати неправильно. Понятно, да? Дальше. Дальше смотрим. Марьямун неправильно. Хамзатун неправильно, Усманун неправильно, Ахмадун неправильно, Ибрагимун неправильно, Абьядун белый неправильно, Каслянун лентяй неправильно, Агнияу богатый неправильно, Фухараун неправильно, Масаджидун неправильно, Манаадилюн неправильно, все они станвином не должны быть, потому что это мамноминасарфия, мамно. بارك الله فيكم واجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك